Рома гений, счастлив, что ты к нам сюда зашел. Этот чанул классный, тут отпадки хорошо. Суперчики пуки вау, ты зашибись. Подпишись, подпишись, подпишись, подпишись, подпишись, подпишись, тут то под под под, под под под подпишись под, под, под, под, пи, пи пи пишись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 Подпишись, подпишись, тут подпишись, подпишись, подпишись,